Так, друзья, вот сейчас поднимаемся на эскалаторе Санкт-Петербургского метрополитена, Высекаем до времени, сколько надо подняться. Васильевский остров. Станция метро. А это нужно делать каждый день, дорогие друзья. Где-то самое глубокое метро в мире считается. Я хочу, чтобы... А что, что написано? Написано. Написано. Написано. Написано. Написано. конечно нет, нигде, нигде. эти поднимаемся минус сорок четыре, сорок пять. Каждый день. Утро, воскресенье, 3 ноября, 2013 -го года, да. Народа меньше, конечно, работает всего один из колонок, пососедством работают будни и меньше, сейчас вот так. земли. Да. Сейчас запись будем по умолчанию закончить. Вот и все приехали, друзья.